Ребята, всем привет, поздравляю всех с Новым годом, желаю всех благ, желаю всем здоровья и не хворать, желаю всем добра и мира во всем мире. Ну а сегодня у меня восьмая часть видео из цикла строительства землянки. Этот выпуск я записал после большого перерыва, потому что я уезжал на целый месяц в отпуск в Южный Казахстан и по приезду меня ждал неприятный сюрприз, который вы сами сейчас увидите. И еще я решил привезти доски для пола и для лежака из заброшки, пока их без меня никто не увез окончательно. Потому что после отпуска я приехал за ними и обнаружил, что часть хороших досок уже кто-то утащил. Поэтому делай все сейчас и не откладывай на потом. Ну, еще раз я посмотрел на крышу и понял, что она совсем без наклона. И решил ей сделать хотя бы минимальный наклон которые я сделал в конце видео. В общем, оцените мой труд лайкосиком. И как всегда по традиции, я хотел попросить подписаться тех, кто не подписан на мой канал. Обязательно подписывайтесь, нажмите на колокол, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну что ж, ребята, поехали. Всем приятного просмотра. Короче, ребят грибок пошел вот он. не подскажете что сделать я понимаю, да, печку надо поставить и протапливать но печки пока нету может что еще можно сделать вот еще тут Да, жесть. Надо, наверное, открыть ее, чтобы проветривалось. плохо надо что-то делать с этим грибком чем-то обработать нужно там вот сильно а -а -а. да неприятненько Это -то -то было был во время моего отсутствия Короче, нужно срочно в печку ставить. Полы, печку и вентиляцию. Иначе тут все в грибке будет. Вот, нашел доски в заброшке Сейчас буду и демонтировать <плодиспрофили> Вот, демонтировал доски Вот столько вот получилось я думаю хватит на пол И может быть еще на вход частично обшить Так, ну все, сейчас надо их порезать правильно И все гвозди вытащить Потом все это в лес тащить надо Забрал я землянку Из-за грибка Пусть присохнет немного All oh. right. Походу козленок прямослены, наслнок скорее всего, а вот еще ага. и вон там еще один. Блять, прикольно. Я их я не заметил, даже прикольно пусть растут. Так, еще вот эту. Осталось закрыть. Кирпичами придавить и все. На сегодня хватит. Так, вчера попрятал доски, просто уже сил не хватило. Надо сегодня их увести хотя бы частично. Так, еще где-то тут, а, вон там, И здесь. Раз, вот таким образом их я гружу. Сейчас вот прикреплять будем. Так, все, прикрепил. Теперь стартуем до места назначения. Так. Едем в лес. Я уже подъезжаю к своему месту. Вот так вот и везем, ребята. в землянке начал образовываться грибок сейчас хочу попробовать вот этой вот этим антисептиком пройтись посмотреть эффективность его в общем сейчас налью вот эту бутылку и распылителем побрызгаю ничем не пахнет поехали Guev referred to as Trap Han Кстати!